volkswagen golf 5 2000 какой пятый год сделали запасной пульт потому что старый износился поменяли вместе с пол ключа с головкой вот он старый пульт который плохо работает с помощью программаторов и какой-то матери удалось записать ключ куча ошибок была Ничего не затирали. Все работает. И багажник тоже.